Мир, забери свой лот, забери свои деньги Скажи мне, кто твой друг, кто тру, я труда, но за деньги Этот блок я сам купил, эти деньги я сам купил Вчера я сам купил, сам кисунку я сам купил сам, Купил сам, все скупил сам, как универсал Купил сам, бедным будешь сам, а я перестал Красные дорожки, я еду в такси Вокруг меня люди, они NPC Постой, удали меня с игры, забудь Смени мои а мей, забудь, как зовут Я уже не дом Создай мне лучший мир, забери свой лут, забери свои деньги Скажи мне, кто твой друг, кто труя, но за деньги Этот лук я сам купил, эти деньги я сам купил Вчера я сам купил, сам кисунку я сам купил Бил сам, все скупил сам, как сам. Бил сам, бедным будешь сам, а я перестал Красный дорожки, я еду в такси, вокруг меня люди